«Арте -э Франс» и фильм «Аля совместно с «Сиэнерос Имиджес» представляют. В начале нашей эры к востоку от Римской империи среди пустыни возник город. В течение двух тысяч лет он обладал мистической притягательностью. Его название ассоциируется со славным прошлым и трагической судьбой. Пальмира выросла на пересечении великих торговых путей. Тут проходили караваны из Месопотамии, Индии и Китая. В обширных некрополях, окружавших город, скрывался мир мертвых, отображенный в барельефах. Эти таинственные древние изображения еще ждут своего часа. Один из археологов тщательно изучает эти каменные памятники, чтобы создать представление об исчезнувших арамейцах. Исследование погребальных барельефов в Пальмере похоже на детективное расследование. По каменным портретам жителей Пальмиры мы можем понять, как они воспринимали сами себя и какими видели себя в отношениях с окружающим миром. Рубина Ража надеется изучить историю этой цивилизации через истории отдельных людей. С этой целью она исследовала сотни погребальных барельефов, разбросанных по всему миру. Музей Пола Гетти. Поиски привели к созданию уникальной коллекции, раскрывающей индивидуальные истории и генеалогии пальмирских семей. Погребенные две тысячи лет назад жители Пальмиры теперь предстают перед нами, подтверждая тем самым, что великий город продолжает существовать в артефактах, оставленных его жителями. Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне. Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген. Рубина Ража, Датчанка. Впервые она увидела погребальные барельефы пальмирцев случайно. В запасниках новой глиптотеки Карлсберга в Копенгагене. В 2011 году, когда Рубина впервые увидела эти барельефы, вырезанные из камня, она поняла, что их никто никогда серьезно не изучал. Это ее потрясло. Я знала, что там крупнейшая в мире коллекция погребальных барельефов жителей Пальмиры. Рубина Ража, археолог, профессор, руководитель проекта «Пальмирские барельефы», Орхусский университет Дания. Но я не знала, как они выглядят. Они не выставлялись. Меня пустили в хранилище, закрытое для публики, и я словно оказалась в погребальной камере. Я находилась очень близко от этих объектов и могла прикасаться к ним. В Пальмире мир мертвых был повсюду. Он был частью мира живых. Вокруг города располагались несколько некрополей. Самый известные из них – долина гробниц. Здесь возвышаются башни разной высоты. Под землей расположены огромные погребальные камеры, так называемые гипогеи, и маленькие храмы. реконструкция склепа. В этих гробницах сотни лиц. Здесь есть и портреты и сцены повседневной жизни семейные истории. Они повествуют о времени расцвета пальмиры периоде с первого по третий век нашей эры. Изучая эти объекты, я поняла, что перед нами самая большая коллекция скульптурных портретов людей, которые жили в античном мире. Я поняла, что это собрание – ценнейший вклад в науку. И если я соберу все подобные портреты, я сделаю их доступными для исследователей и ученых. Работа Рубины Ража основана на новом подходе, но есть несколько препятствий. Для начала исследований ей нужно отправиться в Сирию. Археологический ландшафт насыщен информацией. Сотни портретов до сих пор погребены в еще не раскопанных гробницах. Но здесь все изменила война. В 2015 году террористы нанесли несколько мощных ударов по Пальмире с целью уничтожения этих памятников. Некоторые из них все же сохранились, хотя бы в виде руин, но большая часть наследия утрачена навсегда. Деятельность Рубины Ража неожиданно вдохнула жизнь в этот великий, но искалеченный город. Война в Сирии, конечно же, сильно помешала нашей работе. Предполагалось прибыть в страну и зафиксировать объекты, находящиеся в Пальмире. Это было невозможно. И нам пришлось изменить стратегию. Не имея возможности отправиться в Сирию, Рубина решила пойти по стопам первого открывателя, вдохновившего ее на эти исследования, Харальда Ингхельта, датского археолога, проводившего в Пальмире раскопки в 24 и 25 годах 20 -го века. Он привез из Сирии объекты, ныне представляющие главную часть коллекции новой глиптотеки Карлсберга. Они станут основой для работы Рубины Ражи. Начав с небольшого количества фрагментов, она создала крупнейший семейный альбом в сфере археологических исследований. Все началось с длительных поисков скульптурных портретов, разбросанных по всему миру за пределами Сирии. Для проведения исследований Рубина создала группу молодых ученых. Эти люди работают в Орхусском университете в Дании. Свои исследования они начали в запасниках новой гриптотеки. Мы фотографируем предметы, потом обсуждаем их и описываем со множеством подробностей. Это очень кропотливая работа. Много времени уходит на то, чтобы описать портреты наилучшим образом. В этом состоит главная часть работы, требующая много времени. Другая ее часть – это, так сказать, вписывание материала в определенный контекст. Что означает прическа этой молодой женщины? Из какой семьи этот мужчина? В какой гробнице он был похоронен? Что означает эта корона и это выражение лица? У каждого лица свои особенности, пусть малозаметные, но они помогают вести исследования. Лица были выполнены очень тщательно. Следовательно, эти люди – представители знатных родов. Простолюдины не удостаивались изображений, их просто хоронили в песке или среди камней. Архитектура башен и погребальных камер долины Гробниц свидетельствует о богатстве и о соперничестве. С первого и до середины второго века нашей эры богатейшие семьи возводили тут башни высотой в несколько этажей. Они возвышались над подземной частью гробниц на холмах, чтобы их было видно отовсюду. Представители среднего класса строили гипогеи – гробницы, вырубленные в скалах. Чем больше барельефов на стенах гробницы, тем респектабельнее семья, и тем дольше сохранится о ней память. В некоторых гробницах было найдено до 400 портретов, созданных многими поколениями. С конца второго столетия в убранстве храмовых гробниц или храмовых домов просматривается сочетание восточной и греко-римской архитектурных традиций. Погребальные сооружения считались собственностью семей, которые их возвели. Эти уникальные постройки создавались на протяжении ста с лишним лет, украшая и преображая городской пейзаж Пальмиры. Они окружали город со всех сторон, делая его весьма своеобразным. Казалось, что мертвые здесь защищают живых. Пальмира так удачно расположена посреди пустыни, что заселение ее шло очень быстро. Она находилась на пересечении главных торговых путей из Сирии, Месопотамии, Индии и Китая. Географическое положение определило богатство Пальмиры еще в доримскую эпоху так как Пальмира находилась на полпути между Средиземным морем и Ефратом. Анни Сартер, историк-специалист по археологии гробниц. А эта река служила дорогой в Персидский залив. По ней везли товары из Ближнего Востока, из Африки, из плодородной Аравии и так далее. Богатство города значительно увеличилось, когда примерно в 17 году нашей эры он вошел в Римскую империю. Для него открылся гигантский римский рынок сбыта и возможность продавать товары, привозимые с берегов Персидского залива по всей огромной империи. Караваны несли городу процветание. Римская империя открыла ему доступ к огромному рынку. Но главным сокровищем, драгоценным даром, определившим великую судьбу Пальмиры, была вода, которая сочилась здесь сквозь песок. Вода сделала Пальмиру важнейшим местом посреди суровой пустыни, центром притяжения. Библиотека Национального института истории искусств в Париж. В действительности пустыня полна жизни. Марис Сартер, историк, специалист по древнегреческой и восточной древнеримской истории. Пустыня принадлежала большим группам племен. С ними надо было договариваться о праве прохода через их земли и о подходах к воде. Пустыню нельзя было пересечь, не имея доступа к колодцам. Именно это являлось основой благосостояния жителей Пальмиры, их сокровищам. Кроме того, они обогащались, предоставляя странникам транспортные средства, ведя за них переговоры с местными племенами и давая им военные средства для борьбы с разбойниками и грабителями, всеми теми, кто мог напасть на караваны. Купцы в караванах были вооружены. Они знали обо всех опасностях на торговых путях. Торговля была в Пальмире на первом месте. Благодаря ей обогащались влиятельные семьи этого города. Они имели дело с наиболее ценными товарами. Став частью Римской империи, Пальмира получила огромные возможности. Купцы богатели и делали все возможное, чтобы украсить свой город. В Пальмире сформировалась элита. Здешние стили жизни и архитектуры испытывали влияние греческой и римской культур. Римские погребальные традиции повлияли также на структуру некрополей. Об этом свидетельствует роскошь убранства гробниц. В Риме, в большей степени, чем в других регионах империи, был популярен портрет. Жан-Шарль Балти, историк античного искусства. Сама идея портрета греческая, но традиция изображения в формате бюста чисто римская. В том, как пальцы касаются лица, есть некая аффектация, желание, более выразительно представить модель зрителю. Хотя сам по себе этот жест выражает скромность. Здесь мы видим римское влияние, но оно соединяется с восточной традицией, выраженной в обилии драгоценных украшений. Удалось ли пальмирцам оставить в истории отблеск своего золотого века, благодаря их стремлению передать эти портреты следующим поколениям? Какими мы видим их две лет спустя? Пальмирские портреты легко узнаваемы. Кеннет Лейпатин, куратор отдела античности музея Пола Гетти, Лос-Анджелес. Они вроде бы все похожи. Взгляд направлен вперед. Большие глаза, складки одежды, волосы. Но чем больше их разглядываешь, тем больше видишь в них различий. Они асимметричны, они по-разному повернуты, по-разному сделаны надписи с именами покойных. В гробницах есть сведения об их семьях, об отношениях между людьми, об их человеческих ценностях. Это мощное впечатление. Реконструкция гробницы. Когда пальмерская семья решала построить гробницу, она приглашала скульпторов. И те высекали портреты на каменных глыбах, которые перекрывали так называемые локулы – глубокие ниши, в которых помещали тела усопших. Полагалось обозначить имя каждого человека и его связь с семьей. Иногда от гробницы остается всего лишь фрагмент стелы или кусок песчаника – Команда исследователей должна связать его с фрагментами, найденными на других раскопках. Для начала группа археологов пытается проследить генеалогию одной из величайших династий Пальмиры — семьи Аллах Бел. Каждый фрагмент надписи на камнях сверяется с научными сведениями. По мере нахождения соответствий, огромная галерея портретов начинает говорить своим особым языком и дает множество разгадок. Очень многие погребальные портреты сопровождаются надписями. Именно связь между портретом и надписью как бы оживляют умершего человека. Но встречаются также изображения без надписей. Мы не знаем, были ли эти надписи начертаны краской на портрете или рядом с портретом. В этом случае они могли быть со временем утрачены. А возможно, когда портреты особо тщательно вписаны в историю семьи, начертанную на стенах гробницы, отдельная надпись была для них не нужна. Рядом с некоторыми портретами можно прочесть надписи на разных языках, в том числе на арамейском, мертвом языке родственном арабскому и древнееврейскому. Рубина Ража не умеет расшифровывать арамейские письмена. Всего несколько специалистов способны читать на этом языке. Жан-Батист Йон – сотрудник Центра научных исследований, историк-археолог, исследователь греческих, латинских и арамейских текстов. Рубина уговорила Жана-Батиста вступить в свою команду. Его помощь крайне важна для ее исследований. Это ваш офис? Очень хорошо. Прошу вас. Итак, вот надписи, которые надо расшифровать. А вот некоторые соответствия. Чтобы перевести эти таинственные строки, Жан-Батист Йон опирается на исследования абата Бартолеми, который расшифровал арамейский язык в XVIII веке. Когда рассматриваешь обнаруженные пальмирские надписи, ты работаешь тем же способом, что и Абат Бартолеми. Ты ищешь имена членов одной семьи, и слова, значение которых более-менее ясно. Например, вот это. Бах, что означает «сын». Затем тут есть личное имя Забдибол, за которым следует... Слово «бах», то есть это «сын». Дальше надпись прерывается. Затем снова слово «бах». Речь идет о сыне некоего человека. Дальше тут было имя этого человека, имя отца, но оно утрачено. А вот здесь имя деда. Длительный процесс расшифровки и сравнения текстов позволяет Жанну Батисту Йону восстановить семейное древо. Это помогает определить личности владельцев гробниц, и проследить происхождение портретов. Правда, некоторые из них невозможно ни с чем связать. Вот, например, этот человек, его имя Богадана. Надпись арамейская, значит, Богадана – арамейское имя. Но по-гречески его имя – Аполлодор. Если рассмотреть генеалогию, можно понять, что он происходил из очень знатной семьи, из династии Аллахбел. Его башня нам известна. На древе этой семьи этот человек расположен вот здесь, под именем Богадана, сын Алахбела, сын Малику. Башня Аллах Аллахбел, самая знаменитая в долине гробниц, построенная в 103 году четырьмя братьями, одна из наиболее полно изученных. Она служит археологам отправной точкой для исследований. На четырех ее этажах есть несколько эпитафий, благодаря которым установлена связь между различными членами погребенной здесь семьи. Рельефы на потолке были искусно выполнены и раскрашены. Внешний облик погребальной башни говорит о высоком социальном статусе семьи, принадлежавшей городской элите. Внутреннее убранство гробницы – закрытое пространство. Личное место семьи, где несколько ее поколений соединились навеки. Обитатели Пальмиры жили в двух параллельных мирах. В общественной жизни они желали казаться римлянами – но в лоне семьи придерживались своей традиционной культуры, четко регламентированной во всех деталях. Пальмиру можно назвать узловым местом или местом пересечения культур. Неверно было бы назвать ее, например, вкловильным котлом культур. Это было место, где многочисленные знания о разных культурах соединялись и по-новому интерпретировались в контексте жизни Пальмиры. Способность принимать и впитывать разные культуры была крайне важна для жителей города. Их город обогащался различными влияниями и месопотамской, и греко-римской цивилизацией. Здесь словно сливались культуры всего мира. Представьте себе город, где кипит жизнь. Широкие улицы с колонадами, где люди могли свободно передвигаться, укрываясь от солнца и дождя. Вдоль улиц всевозможные лавки с товарами, привезенными отовсюду. Там можно было купить любые продукты. В городе всегда царило оживление. Когда Пальмира вошла в Римскую империю, ее жители решили подчеркнуть свою принадлежность к Риму, построив новый город с грандиозными зданиями. Кроме того, они обновили старые здания, украсив их и расширив. Этот важный процветающий центр торговли, где слились культуры, в начале первого тысячелетия пережил новый опыт и претерпел множество изменений. К северу от оазиса, среди песков, вырос новый город, пересеченный с востока на запад широкой улицы с длинными клонадами по обеим сторонам. Были построены несколько терм, театр и рынок. Эти кварталы стали центром повседневной жизни города. Бог Баал стал покровителем города. Пальмирцы назвали его Белл, под влиянием соседней Месопотамии. Часто его изображали рядом с другими божествами. Наиболее известный из них был Шамин, Ирибол, Малакбел и Эглибол, бог Луны. Несмотря на усиливающееся греко-римское влияние, в первые три века нашей в городе исповедовались многие религии. Например, храм Белла был почти полностью снесен и перестроен в новом стиле, с греко-римским фасадом, но с сохранением черт, характерных для почитания древних богов. Богатство выражалось в роскоши городской архитектуры. Роскошь демонстрировали и сами жители Пальмиры. И я хотела бы опровергнуть миф о том, что Пальмиру построили римляне. Это не так. Возможно, римляне вдохновляли жителей города. Это заметно во внешнем облике пальмирцев, в том, как они себя изображали, как выигрышно они себя подавали. Особенно это заметно в их гробницах и погребальных памятниках. Отражая жизнь общества, гробницы отражают также эклектичный вкус пальмерцев. Как и в мире живых, здесь видно разнообразие условий жизни. Это целый городской мир где каждая колонна, каждый маленький храм, каждая гробница является свидетелем тонких связей и переплетений, слияния сирийской месопотамской и греко-римской эстетики. Харальд Ингхальд одним из первых осознал это культурное разнообразие, когда вошел в гробницу в Пальмире в 1924 году. Он привез на родину многочисленные тетради с записями, которые сейчас хранятся в Копенгагене в запасниках Глиптотеки. Анни мари Нильсон, куратор отдела античности, покажет тетради с записями Рубини Ражи. Он проложил путь многим исследователям и ученым. Анни мари Нильсон, куратор отдела греческих и римских древностей, глиптотеки Карлсберга, Копенгаген. Его работа поражает. Он все прекрасно систематизировал. В те времена, когда не было компьютеров, он построил абсолютно логичную систему и очень тщательно отметил все детали. Его работа достойна всяческого восхищения. В те времена этот датский археолог приложил немало усилий, чтобы создать каталог, где описано местонахождение каждого портрета в гробнице, где он был найден. Для Рубины Ражи в этих коробках найдутся ответы на многие вопросы, над которыми она размышляла. В ходе этих исследований появились новые детали. Ученые и собиратели сообщали Рубине о существовании портретов, которые она пока еще не идентифицировала. Ей пора с ними познакомиться. Символично, что для этого ей придется поехать в Рим. История этого итальянского города тесно связана с историей Пальмиры. Для Рубины Ражи поездка в Рим имеет огромнейшее значение. В центре Римской империи, правившей огромной частью Древнего мира, она увидит несколько пальмирских портретов, которые докажут, что погребальные бюсты имели колоссальное значение. Григорианский египетский музей, музей Ватикана. Напротив, они так интересны с археологической точки зрения, что многие из них купил Ватикан. В том числе один очень редкий экземпляр. Эти два бюста особенно любопытны. Рельеф на изображении женщины ⁇ очень редкое. Найдено всего несколько подобных рельефов. Здесь изображена женщина, быть может, брачного возраста, которая, видимо, умерла молодой. На ее голове нет покрывала, которое мы видим у большинства пальмирских женских погребальных бюстов. Ее волосы просто собраны в пучок. Олеся Аменто, куратор Григорианского и Египетского музея, музея Ватикана. Это напоминает прическу императрицы Фаустины, поэтому мы можем датировать рельеф вторым веком нашей эры. Драгоценности, браслеты, ожерелья и серьги также выполнены в стиле того времени. Другая Другая очень интересная деталь. Это пустая табличка. Она была окрашена, на ней имелась надпись, но краска утрачена. Этот портрет, безусловно, один из самых ценных в нашей коллекции. Он совершенно особенный. Есть только два десятка подобных изображений во всем корпусе портретов. Женщина без покрывала, с решительным взглядом и с табличкой в руках. Может быть, она ученица? Ученая? Данных, доказывающих это, недостаточно. Но, судя по портрету, каждая мельчайшая деталь представляет в новом свете жизнь мужчин и женщин Пальмиры. Портреты из Пальмиры в классической археологии всегда считались провинциальными. Есть такой термин, то есть созданными вдали от Рима. Мы сказали бы то же самое о предметах, созданных вдали от Греции, если бы говорили об эллинистическом или классическом периодах в искусстве. Но... Это, так сказать, очень европоцентричный взгляд на искусство портрета. Мы как бы смотрим на него из Рима. При этом мы видим только то, что Рим дал остальному миру, а не то, что весь остальной мир дал, в свою очередь, Риму. Меня же очень интересует взаимодействие между этими огромными регионами, которые контактировали на протяжении веков, даже тысячелетий. И я хочу исследовать их взаимоотношения, взаимовлияние, обмен, который между ними происходил. С тех пор, как Рубина Ража сделала свои первые открытия, она рассматривает эти портреты как оригинальную форму искусства, которая не исчезла во времена римского владычества. Находясь в столице Италии, Рубин узнал о том, что власти обнаружили здесь еще один портрет, вывезенный из Пальмиры. Генеральный штаб карабинеров, Рим. Она заинтригована и просит разрешения его увидеть. Отдел таможенного управления, специализирующийся на отслеживании незаконного перемещения произведений искусства, дает ей доступ в хранилище, находящееся под строгим контролем. Прошу вас. Спасибо. Здесь холодно. Можно открыть ящик? Нет. Постойте, я сам сделаю. Секунду. Вот, пожалуйста. Спасибо. Мужчина с двумя маленькими детьми. Неужели они умерли вместе? Или отец пожелал, чтобы потомки символически его сопровождали и были рядом в тот момент, когда он уходил в вечность? Для Рубина Ража это типичное пальмирское изображение, потому что римляне крайне редко изображали умерших детей. Совершенно ясно, что в искусстве Пальмиры дети играли двойную роль. Они были своего рода атрибутами своих родителей, показывая, что женщина являлась матерью или что мужчина являлся отцом. Но часто дети изображались и сами по себе, и были символами, перед которыми родители скорбели о своих умерших детях. Тут снова возникает вопрос, какие именно дети изображались? Может быть, некоторые из детей, хотя у них есть имена, и они являются определенными личностями, представляют более обширные группы детей. И мы можем предположить, что детей умерло гораздо больше, чем представлено на погребальных изображениях, но все они удостоились поминовения. Начиная с первого века нашей эры, Скульптурные портреты создаются в соответствии с той же тенденцией, что и в других регионах Римской империи. Между 50-м и 150-м годами мужчины часто изображаются без бороды, с короткими волосами, свободно растущими локонами. Позже у них появляются бороды или усы. Волосы становятся более длинными и более кудрявыми. На них складчатые туники и накидки, переброшенные через одно плечо, в римском стиле. В портретах женщин их статус можно определить по украшениям. Их драгоценности свидетельствуют об огромном разнообразии товаров, перевозимых через Пальмиру. Мы видим жемчужные ожерелья с побережья Персидского залива, драгоценные камни из Индии или из Африки. Мы видим изысканные ткани и украшения, цвет которых утрачен. Они все были раскрашены. Следы краски сохранились. Они были раскрашены и позолочены. Мы видим также ленты в волосах, тюрбаны, покрывала, ожерелья, серьги, браслеты, подвески. Все это говорит об огромных богатствах города и о том, что привозили в него по караванным путям, о предметах небольшого веса, но высокой ценности. Туда везли шелка, специи, самоцветы. Когда мы смотрим на ожерелье, кольца или подвески, мы должны представлять их ярко раскрашенными. Это визуальное выражение богатства жителей Пальмира, которое давало им возможность строить гробницы, высекать из камня портретные бюсты и строить величественные сооружения, которыми славился город. Растущее благосостояние знатных семейств определяло и архитектуру, и социальную структуру города. В том, что касалось торговли, Пальмира в некоторой степени пользовалась автономией, хотя налоги и налоговый статус крупных центров торговли устанавливал Рим. Города империи платили налоги Риму, и подушную, и налог на землю. Необходимость платить такие налоги сохранялась до 212 года. В тот год римский император Каракала решил дать всем свободным жителям империи римское гражданство. Это означало, что все обитатели Пальмиры стали римскими гражданами. Положение жителей римской колонии давало им более высокий правовой статус по сравнению с жителями других городов, не имевших такого положения. Одним из преимуществ их статуса являлось освобождение города от дани. Иными словами, жители Пальмиры больше не должны были платить Риму. Прочие налоги остались, но дань была отменена, что являлось большой уступкой. Речь идет о подушной и земельной подати. Итак, пальмирцы стали римскими гражданами. В погребальном искусстве эволюцию особенно ясно демонстрируют изображение женщин. Роскошные ткани, украшенные драгоценными камнями, выполняются со все возрастающим изяществом. На женщинах мы часто видим традиционные аксессуары, показывающие сильную привязанность пальмирцев к их восточным корням. В ранний период, в первые века нашей эры, женщины часто изображались с веретеном, которая использовалась в производстве тканей. Этот предмет связывает их с домашним миром, с семейным очагом, с заботами о доме и так далее. Каждая женщина, являвшаяся хозяйкой дома, выполняла такие работы. Им придавалась определенная ценность, и это видно в женских портретах. Мы наблюдаем это в древнегреческом искусстве. Поскольку то же самое есть в Пальмире, можно сделать вывод, что там роль женщины была столь же важна. Женщина отвечала за домашнее хозяйство. Иногда женщина держит в руках ключ. Погребальные портреты женщин тонко детализированы. Это свидетельство истории Пальмиры, в которой женщины оставили свой след. Мужчины жили политической и административной жизнью города. Но когда город достиг вершины своего величия, одна женщина попыталась отнять у мужчин власть. Ее звали Зенобия. Благодаря ей Пальмира прославилась тем, что ослабила высшую власть – власть Рима. Время наступил кризис власти. Императоры быстро сменяли друг друга. В 270 году император Клавдий умер от чумы, после чего так называемые Дунайские легионы провозгласили императором Аврилиана. К тому времени Зенобия овдовела и частично унаследовала власть своего мужа. Она в качестве регента правила городом от имени своего слишком юного сына. Мы видим ее изображение на монетах. Известно, что она вела переговоры с Аврелианом, стремясь разделить с ним власть над Римской империей. Очевидно, Аврелиан не шел на уступки, и тогда она провозгласила императором своего сына. Она поняла, что власть разделить не удастся, и наделила себя титулом императрицы, матери императора. Это привело к восстанию жителей Пальмиры против римлян. Зенобии удалось подчинить себе огромные территории Ближнего Востока, Египет, часть Анатолии. Таким образом, римляне были отрезаны от Востока, отстранены от торговли, от политического управления. Результатом стало разграбление Пальмиры римлянами в конце третьего века. Император Аврилиан положил конец имперским амбициям Зенобии, устроив кровавую войну против Пальмиры. Город начал приходить в упадок. Но Зенобия осталась в истории как героиня, дерзнувшая восстать против самой могущественной империи мира. Ее профиль чеканили на монетах Пальмиры, однако скульптурных изображений самозванной императрицы до сих пор не обнаружено. Она остается для нас полулегендарным персонажем. Несмотря на долгие поиски, Рубин Ража не нашла никаких следов надписи о ней на камнях. Зенобия живет в сказаниях. Она была увезена в качестве пленницы в Рим, но нет никаких сведений о том, где она похоронена. Эта женщина до сих пор остается загадкой. Пальмира известна многим именно благодаря Зенобии, но мы знаем о ней очень мало. О Зенобии нам рассказала не Пальмира, а источники, находившиеся за пределами Пальмиры. И заговорили они о Зенобии только после падения Пальмиры. Итак, с одной стороны, у нас есть римские источники, а с другой стороны, некоторые восточные источники, рассказывающие нам о том, кем она, вероятно, являлась. Слишком много неизвестных фактов мешают нам сложить воедино историю этой великой пальмирской семьи вплоть до падения Зенобии и Пальмиры в самом конце третьего века. Со временем один из прекраснейших древних городов был лишен значительной части своего наследия. Сегодня погребальные портреты разбросаны по разным местам, и археологической команде Рубины все труднее их изучать. Жан-Батист Йон приехал из Парижа специально для того, чтобы расшифровать несколько вновь найденных документов. Более 600 надписей. 600? Да, да. Итак, это жена. Мы знаем ее имя и место в генеалогии. Ее звали Бадия, довольно редкое имя. Ее поместили, как я думаю, рядом с мужем. Вот в этой части. Ясно, что эта часть гробницы принадлежала ее семье. Ее поместили сюда. Мне нужна ваша помощь. Укажите мне точное положение. Трудно определить связи между членами семьи. Но это очень интересно. В своем офисе в Копенгагене Команда Рубина в сотрудничестве с коллегами по университету и другими исследователями открывает новые пути. В процессе исследований выясняется, что портреты конца третьего века созданы с наибольшим изяществом, но они являются последними. Город пришел в упадок, и его жители больше не могли создавать бюсты умерших. Среди этих последних портретов есть один, хорошо известный археологам. Он из числа наиболее сохранившихся, из числа тех, которыми больше всего восхищаются. Это портрет женщины, называемой красавицей Пальмиры, один из шедевров новой глиптотеки Карлсберга. У красавице Пальмиры интересная история. Ее нашли во время раскопок Харальда Инхайда в 1928 году. Нам известно, из какой гробницы она извлечена. Мы знаем, что это было захоронение семьи очень высокого элитарного уровня. Оно располагалось в одном из храмов или так называемых домов недалеко от центра Пальмиры. Это совершенно особенное произведение. Оно изыскано выполнено. На женщине несколько разных ожерелей. На ней головное украшение тонкой работы. Еще одна особенность этой удивительной скульптуры то, что на ней сохранились фрагменты полихромной росписи. На ней все еще есть остатки краски. Красавица Пальмиры – один из последних бюстов золотого века этого города. Многочисленные украшения не только указывают на высокое происхождение женщины, но и свидетельствуют о том, насколько важен был для пальмерцев многоплеменной уклад их жизни. Мы видим, что украшения этой женщины привезены из разных стран, не только Римской империи. Нам ясно даже то, что манера изображения ее лица близка скорее к восточной традиции, к восточному искусству, которое было известно в тот период. То есть портрет отражает не только римскую портретную культуру и ее влияние. В нем намеренно соединены стили разных культур. В этом смысле портрет красавица очень характерен именно для данного места. И эта красавица, и Зенобия, и другие женщины оставили значительный след в истории Пальмиры. Прекрасные, загадочные... Они остались в легендах, которые живы в веках, которые пережили и сам великий город в пустыне. После того, как Пальмира была завоевана, она быстро утратила свое великолепие. Новые торговые пути связали восток и запад. История могла бы на этом закончиться. Город мог погрузиться в небытие. В последующие века город завоевывали разные захватчики. В 745 году Марван II, последний халиф из династии Амиядов, стер с лица земли предместье Пальмиры. А в самом начале 15 века город был разграблен Памерланом. Золотой век сменился веками разрушений. Пальмира, Пальмира представляется мне романтичный. очень романтичной. Город в пустыне, наполовину погребенный в песках, seems, казалось бы забытый, но затем вновь открытый we европейцами. Впрочем, местные жители знали о нем всегда. Этот город словно застыл во времени. Он пережил все, взлеты и падения. Мне кажется, это очень романтично. В любое время дня руины имеют розоватый оттенок, который изменяется в зависимости от интенсивности освещения. Солнце играет красками. Этот город всегда был прекрасен. Его много раз разрушали, но он не умер. Он стал жемчужиной пустыни, сушенной, безжизненной земли. Жители этого города превратили его в богатый оазис. Здесь родилась легенда. Каждому хотелось получить кусок Пальмиры, свою долю роскоши, воспетой поэтами и художниками. Останки города оказались рассеянными на огромные расстояния. Их разобщенность затрудняет работу археологов в 21 веке. После нескольких месяцев поисков, сравнения и тщательного описания находок, команда Рубин Ражи получила собрание из почти 3700 предметов. За восемь лет, переезжая из Пальмира в Токио, из Рима в Лос-Анджелес, Рубина неустанно собирала эти изображения в разных частях света. Теперь она подошла к завершению своих исследований. Ей удалось воссоединить прекраснейшие предметы из этой огромной, но некогда разобщенной семьи, которая стала ей родной. Можно сказать, что я знала о них, но никогда не осознавала тот потенциал, который в них заключен, и тот потенциал, который мы сможем ощутить, если соберем всех воедино. То есть я знала о них, но не была знакома с ними близко, так как сейчас, после того, как сближалась с ними с 2011 года. Эта близость – результат целеустремленности археологов, которые без устали трудились ради того, чтобы эти скульптурные портреты заняли свои законные места в великих музеях. После первой выставки в музее фонда Пола Гетти в Лос-Анджелесе… Выставка «Дорога в Пальмиру». Рубина Ража открывает в новой глиптотеке Карлсберга в Копенгагене еще одну экспозицию погребальных портретов из Пальмиры, крупнейшую из всех когда-либо организованных. Именно здесь она впервые увидела эти загадочные скульптуры. Ни одно археологическое исследование еще не показывало Пальмиру в таком свете. Сообщество людей, чьи права, семейные отношения и эстетические ценности показаны во всей их полноте, победила смерть. Эти люди словно возвысились над ней. Монументальные руины дают нам представление о процветании Римской империи. А погребальные портреты рассказывают совсем другую историю. Они приглашают нас прикоснуться к времени и пространству, живому даже после упадка города и после исчезновения его великих семейств. Наш проект – это дальнейшее расширение наших знаний о Пальмире. Он, может быть, не оживил легенду об этом городе, но он, несомненно, в значительной степени оживил историю города. Эта выставка, развернутая вдали от конфликтов, раздирающих Ближний Восток, воссоздает Пальмиру в ее древней славе. Она сохраняет память о городе, который кое-кто стремился предать забвению. Я не могла в это поверить. Даже сейчас я все еще спрашиваю себя, не было ли это всего лишь дурным сном. Мне очень тяжело, просто чудовищно. Вот так взять и уничтожить памятники. С археологической точки зрения потери невосполнимы. Город нельзя вновь построить таким, каким он был. Его нельзя воспроизвести с абсолютной точностью. Разрушение, совершенное террористами, можно объяснить тем международным статусом, которым обладала Пальмира. Пальмира была частью нашего всемирного наследия. Разрушение этих памятников, как римского, так и исламского периодов, это способ уничтожить культурное наследие целого народа. Никто не мог предвидеть, что все примет столь ужасный оборот. Они сделали это, чтобы ранить нас, западных людей, чтобы навредить нашим мировым ценностям. Древний город был всемирной ценностью. Я не знаю, оскорбляла ли Пальмира чувство террористов или нет, но они использовали ее как средство ранить нас. Мне от этого очень грустно. По-моему, это ужасно. Город Пальмиру разрушали и прежде. И я до последнего верила, что Пальмира каким-то образом все же выживет. Но катастрофа, которая постигла народ Сирии, просто непереносима. Так выглядит Пальмира сегодня. Но ее легенда оказалась сильнее разрушений. Она жива. Когда жители Пальмиры на протяжении трех с лишним веков строили свои некрополи и поручали лучшим скульпторам создавать свои бюсты, знали ли они, что создают, какое наследие надеются оставить потомкам? Когда мы видим этих благородных людей, высеченных из камня, мы понимаем, что они обессмертили историю не только своих семей, но и всего города, оставив в веках память о том времени и о жизни в пустыне. Они без сомнения надеялись, что, будучи запечатлены в камне, не исчезнут ни из-за войн, ни из-за песчаных бурь. Сегодня в раздираемой войной Сирии Пальмира стала жертвой собственной легенды. С 2015 по 2017 год она использовалась как арена для террористических актов, что привело к разграблению и разрушению известнейших сооружений этого города-символа. Но благодаря самоотверженным археологам и историкам мифический город сохранился как живая легенда. Автор сценария и режиссер Мияр Аль Рауми. Соавторы сценария Арен Кремью и Каролин Вермаль. Продюсер Агнес Тринциус. Оператор Леонель Пирен. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТРК.